будущей революции никто не собирается идеализировать никто не собирается но ну, когда мы говорим о а, да, отнять и поделить а мы именно так сейчас говорим то мы не имеем в виду поделить на всех. На всех, да, национальные богатства мы можем поделить еще что-то. У нас будет огромное количество людей, на которых мы вообще ничего давать не будем. Даже пенсии им платить не будем, потому что они будут под иллюстрациями. Те, кто выборы вот такие делал Путину, да, и всем остальным, они что заслужили пенсии, что ли? Они у нас все украли. Благодаря им действует Путин и вся эта мразь. Поэтому у нас иллюстрационные списки будут огромные, туда войдут миллионы людей. Не один, я думаю, миллион войдет. То есть, это все чиновники, которые должны будут доказать свою лояльность да, народу. Вот сейчас китайцам отдают землю на Дальнем Востоке, проводят, у Ходорковского видео отличное размещено, проводят в Омске а, этот слушание, На слушание пригласили тетушек всяких, а народ местный не пускает. Кто не пускает? Местная полиция стоит. И что ж, вот этот местный полицейский будет что-то там делить, что ли? Это мы будем делить его имущество, а местный полицейский уедет нахер. Скотина такая. Он же себя патриотом считает, и он там встал, не пускает людей, которые не хотят, чтобы Китаю отдали землю нашу. Понимаете? Так что с каждым конкретным случаем будем разбираться и с этими ФСБшниками, полицейскими, с их семьями и так далее. Огромная масса будет находиться за чертой бедности. Так и должно быть. Они должны, суки, вкусить все то, что вкушает сейчас наш народ.